Про ремонт своими руками, про ремонт квартиры, как сэкономить на ремонте, про бюджетный ремонт, сделайте хороший канал про ремонт кухни или ремонт ванны, работы муж на час или обзор программ про ремонт. Ремонт – это то, что длится вечно, его невозможно закончить. Ремонт – это правильная и высокодоходная ниша, а выбор правильной ниши – это гарантия успеха для вашего канала и, естественно, получения дохода. Регулярно создавайте правильный и интересный, а главное, полезный контент. А я подскажу вам 8 направлений для данной ниши. Приготовьте контент-план.